Привет ребята, добро пожаловать на канал, сегодня в ролике я буду продолжать рубрику с 1000 до 100 тысяч долларов на фьючерсах. Вчера я вам показывал уже большинство своих сделок на стриме, но после стрима опять же я сидел немного торговал, поэтому есть несколько сделок, есть что показать, поэтому прожимайте лайк авансом, будет как обычно много полезной информации, но я буду начинать. Первую свою сделку я открывал по инструменту мана, обратил внимание на стакан спота, увидел крупную плотность, решил от этой плотности немного зайти, так скажем взять небольшой отскок. Заходил я заранее, поэтому здесь был такой немного повышенный риск, в плане том, что если у меня стоп-лоск примерно 5%, то и тейк мне, собственно, надо было выжимать примерно 1,5%. То есть уже довольно-таки хорошее движение. Но в это время у нас стакан был довольно-таки активный, поэтому я бы не сказал, что 1,5% это прям так много. Я думал, здесь еще немного добавлюсь. Но в это время биткоин у нас также смотрелся лонговым, поэтому здесь спокойно могли разбирать эту плотность и цена могла дальше улетать на повышение. Вообще ребята сейчас очень сложно торговать на рынке потому что если я вам рассказывал то что там от плотностей легко торговать все прям супер круто то сейчас немного время меняется это надо подстраиваться под рынок потому что сейчас плотности просто берут разбирают никакого движения толком нет по сути твой стоп-лосс забрала и цена дальше там куда-то улетает поэтому сейчас надо быть предельно осторожным соблюдать мани риск менеджмент и все будет здесь замечательно можно было выходить намного раньше можно было выходить без этого вот сквиза на котором я вышел потому что что как только плотность у нас в стакане спота разобрали, можно вот здесь уже было спокойно выходить. Можно было отступиться буквально в минус 20 долларов. Ну, из-за того, что я немного здесь потянул, у меня минус получился 36, насколько я помню, долларов. Да, если бы я отстопился вовремя, я бы не получил минус, который в два раза больше. В последнее время также немного тупит дневник трейдера, поэтому... К сожалению, не все сделки сейчас получится вот так вот наглядно показать. Следующая сделка была открыта по инструменту кава. Здесь я заходил уже в разбор плотности. Я такой подумал. Но ну, раз у нас в целом рынок смотрится лонгово. Здесь у нас есть уровень сопротивления. Вроде как около этого уровня сопротивления уже э, наторговались. Возможно, у нас здесь есть стоп-лоссы, на которых я и хочу получить тот самый импульс. Захожу здесь в лонг, в разъедание этой плотности. как раз таки в пробой этого уровня сопротивления. Все логично. Биток идет в вверх, мана полетела вверх. Но раз у меня не пошла торговля от плотностей, я решил поторговать уже в разбор этих плотностей. Здесь сразу было такое неплохое движение на повышение. Здесь я отметил уровень, на котором хотел бы уже фиксировать позицию, но по итогу эту плотность не разбирает. Цена начинает резко вкатывать. И я был здесь закрыт опять же по стоп-лоссу в минус 56 долларов. Вот такая вот, ребята, ситуация. То, что ты торгуешь иногда от плотностей, цена, грубо говоря, разбирает твою плотность, выбивает по стоп-лоссу, вкатывает, торгуешь в разбор Плотностей и тоже толкового движения нет. Но в данной ситуации я и вышел вовремя, потому что дальше у нас пошел, я бы сказал, такой прям хороший вкат. Следующая сделка была открыта по инструменту Луна. Здесь я заходил опять же в пробой уровня, потому что биток у нас подходил к уровню поддержки. Я думаю, ну вероятнее всего биточек у нас пойдет на повышение. Но раз биточек пойдет, то вероятнее всего Луна у нас также пойдет в пробой вот такого вот наклонного сопротивления да конечно он здесь не супер круто виден но во всяком случае за каждым максимумом у нас вероятнее всего стоят некие стоп лосы поэтому я и рассчитывал зайти на снятие этих стоп лоссов как раз таки в стакане спота у нас была такая относительно крупная плотность я решил от нее именно толкнуться за ней если что отстопиться по данной ситуации все захожу на пробой захожу от плотности стоп ставлю за плотность если так буквально в двух словах только я захожу в данную позицию цена сразу начинает вкатывать эту плотность начинают разбирать и как только эту плотность вот начали разбирать я сразу вышел по рынку и уже не пересиживал там не дожидался когда цена прям конкретно вкатит. и на этой сделке было потеряно еще дополнительно минус 99 долларов. Вот так вот, ребята, получается ты сидишь, несколько дней подряд зарабатываешь нормально, а потом буквально за три сделки и раздаешь неплохо на стоп-лоссах. Получается минус 99 долларов, минус 56 долларов и минус 36 долларов. Вот какие у меня вот сделочки были на стриме, а тут буквально за три сделки я просто взял и раздавал на стоп-лоссах. И здесь главное не поддаваться панике, не поддаваться эмоциям и действовать дальше строго по своему плану, потому что если вы начнете убирать стопы, ну все, пока как бы на этом все и закончится, я вам уже несколько роликов предыдущих там просто наглядные примеры. Следующая сделка была открыта снова же по инструменту Луна, как вы видите, у меня снова слетел бандикам и некоторые видосы просто как-то не записались так, как я хотел, поэтому сегодня разбор такой, я бы сказал, более быстрый по отношению к предыдущим разборам. Если вам такие разборы больше нравятся, такие более живые, я не знаю, более быстрые, то обязательно напишите об этом в комментариях, если вы хотите. Чтобы я говорил прям медленно, прям разборчиво, также об этом пишите, потому что многие говорят, что я здесь очень быстро разговариваю. В общем, по данной ситуации я здесь захожу в шорт, сразу раскидываю лимитки, по которым буду фиксироваться. Давайте вам расскажу свою логику входа. Здесь уже не было никакой плотности. Как вы помните, здесь я заходил в пробой, эту плотность быстро разобрали. Я понял, то что здесь у нас преобладают продавцы. Здесь есть краткосрочный восходящий тренд с двумя минимумами. И возможно за этими точками у нас как раз таки скоплены стоп за этой точкой и именно за этой точкой, то есть за этими минимальными точками по этому тренду. В общем, я планировал взять импульс на этих стоп-лоссах, как раз-таки последние стопы в данной ситуации у нас будут вот на этом вот уровне, почему? Потому что здесь у нас четко видно сопротивление, э, здесь четко видна поддержка, поэтому за этой поддержкой у нас как раз-таки, вероятно, опять же будут стопы, на которых я зафиксирую полностью свою позицию. По данной ситуации у нас по риск-менеджменту получается все замечательно, то есть стоп-лосс у нас один, грубо говоря, вот то самое расстояние а по тейк Profit у нас получается как минимум 1 к 3, поэтому здесь все было замечательно, здесь не было какой-то супер логики по техническому анализу или по стакану, для меня здесь главное было просто соблюдать соотношение риска к прибыли, если я получу допустим стоп, окей, зайду в следующую ситуацию, одной сделкой перекрою 3 убыточных, в это время биточек у нас стоит на месте, луна у нас подходит уже к уровню сопротивления, делает ретест этого уровня и параллельно я нахожу еще одну интересную ситуацию, но уже по другой монете, здесь я я смотрел Здесь на самом деле очень интересно получилось. Я смотрю то, что в стакане спота у нас есть крупная заявка. Я решаю зайти в разбор как раз-таки этой заявки на пробой этого уровня. И какая была логика? То, что за этой заявкой у нас, вероятнее всего, будет очень много стоп-лоссов. Потому что заявка появилась недавно. Многие хотят поймать хороший шорт на понижение. Поэтому я решил заходить в пробой вот этой самой заявки. Но вы сейчас увидите просто то, что я это сразу не увидел. Я начинаю набирать позиции набираю на довольно таки крупный объем и потом до меня только доходит то, что я зашел в шорт по этой ситуации. И я понимаю, ну раз я уже зашел в шорт, ну уже делать как бы нечего, надо стоять в шорт. Стоп-лосс, собственно, можно поставить за этой плотностью. То есть я хотел заходить на пробой, на разбор этой заявки, но по факту зашел нечаянно в шорт, ну уже решил поставить стоп-лосс как раз-таки за этой заявкой. Некоторое время я еще боролся, чтобы поставить те самые отложенные заявки на покупку. Как вы видите, сейчас у меня в стакане это просто не дает сделать. Я хотел поставить стоп-лосс и сразу за стопом отложенной заявки на покупку. Но в данной ситуации все было очень интересно. Сначала со стакана спота убрали одну треть от заявки, потом убрали еще одну треть. И в этот момент я сижу и думаю. Но раз убирают заявки, значит вероятнее всего этот объем у нас реализует по рынку. Если реализует по рынку, это значит будет хорошее движение в шорт. Логично. Плюс у нас биток смотрится шортово на пробой как раз таки этой наклонки. Плюс я по луне также заходил на пробой. Но изначально я говорю, я хотел по луне взять шорт и чтобы как-то себя обезопасить, по АНТ я хотел взять лонг, чтобы хоть как-то диверсифицировать эту сделку. Потому что если бы пошел какой-то пробой в ту или иную сторону, лучше чтобы одна сделка шорт, вторая лонг, ну и там уже кое-как, ну хоть можно пересидеть. Итого по данной ситуации убирают потом еще вот эту вот последнюю часть. В это время я убираю стоп-лосс и понимаю то, что мне, наверное, лучше все-таки взять и отступиться либо перевернуться в данной ситуации. Я уже держу палец над кнопкой R, чтобы мне просто взять и перевернуться. Убирают эту заявку. И я просто не успеваю. Все. То есть тут вроде идет движение. Я понимаю то, что я упустил. В моменте сделка минус 183 доллара. И для меня вот что тут надо было делать. Я такой сижу, думаю, блин, но сейчас усредняться тема тупая. Но думаю, но другого выхода в данной ситуации нет. То есть я усреднюсь. Возможно, у нас сейчас был ложный сбор стаков, сбор ликвидности. И потом, после, так скажем, вот этого вот сбора, после этого уровня сопротивления, уровня поддержки, цена вероятнее всего развернется, такой вот фитиль останется и улетит дальше вниз. Но в данной ситуации все было не так просто, поэтому дальше так и будет интереснее. И здесь цена начинает вкатывать, я уже получаю хоть какой-то плюс по данной ситуации, параллельно у нас также полетела луна, э, на этом импульсе я уже начал фиксировать часть позиции, потому что вижу у нас кластера потихонечку набиваются, также перенес стоп лосс без убыток, ну и в общем луну я потом закрыл потому что вижу то что у нас идет какая-то такая неопределенность и вероятность того что прямо сейчас цена пойдет пробивать как раз-таки этот уровень ну была мала Вероятнее всего, цена бы дальше двигалась вот в этом вот коридоре. От уровня поддержки до уровня сопротивления. Поэтому вероятность того, что пойдет прямо сейчас прибывать, она была меньше того, что цена дальше будет двигаться в этом коридоре. Поэтому я прям по рынку закрыл остатки. Почему я еще закрыл? Я бы просто так не закрывал. Но я смотрю то, что АНТ у нас подходит как раз таки к этому уровню. Вот к уровню сопротивления. Очень хорошая проторговка, очень хороший уровень. Долго мы уже около этого уровня стоим. Поэтому я принимаю решение все-таки зайти на пробой АНТ и уже не тянуть сделку по луне. Потому что если сейчас АНТ просто пойдет очень хорошо в лонг, вы представьте, какой я могу получить минус. То есть на данный момент у меня минус получается уже около 200 долларов. Я понимаю то, что уровень хороший, в целом биток смотрится непонятно. Прямо сейчас я фиксирую сделку по луне, просто по рынку, отменяю заявки, которые у меня были и сразу перехожу на стакан по АНТ, потому что мы уже максимально прям поджимаемся к этому уровню. И, насколько я помню, захожу здесь в пробой. Да, я вот переворачиваюсь прям по рынку и прям мгновенно идет хорошее движение вверх. Вот так вот, ребята, бывает, в моменте эта сделка давала плюс 800 долларов, вот так вот быстро можно было забрать косарь, но из-за того, что переворачивался, я получил там минус и плюс еще потерял немного на комиссии, то есть так себе было. По НТ вообще можно было ожидать Какого-то хорошего движения, потому что Уровень наторгованный, такой, ну чувствовалась Знаете, покупательная способность Я потом по НТ еще зашел небольшим таким Объемом, то есть кинул 3000 Насколько я помню, и потом еще хотел Докинуть 3000, то есть я понимал Возможно у нас движение это продолжится э, Закину примерно 6000 И если что, отстоплюсь на ретесте Этого уровня, потому что если мы обратно Пойдем в этот диапазон, выйдем за треугольник Это будет неправильно Если кто не понимает, какой здесь треугольник, вот по этим двум точкам можно как раз таки провести эту линию. То есть, есть цена. Даже у нас уже подходит на ретесте. Как-то сюда пробивают, все здесь точно можно стопиться. Даже я бы сказал, уже здесь на ретесте, прям. Здесь я решил немного подождать. После, насколько я помню, выставил стоп-лосс. Здесь меня как-то чудом не забрало. но ну, Потому что э, я стоял. Я думал, то ли мне стоп-лосс закинуть вот за эти вот минимумы. Но мне уже не хотелось как-то пересиживать. Поэтому я стоп-лосс поставил ровно на начало пятиминутной свечки. Тут не было какого-то, знаете, такого вот надо так сделать. Я просто на шару поставил этот стоп-лосс. И меня тут просто как-то чудом не выбило. И цена вот именно после этого движения как раз-таки у нас очень хорошо улетела на повышение. И здесь я закрылся еще в плюс дополнительно вроде 150 долларов или сколько, вот вам показываю все свои сделки, по луне я закрылся в плюс 83 доллара Эту сделку, как вы помните, я заходил на пробой такой наклонки на сбор стопов, но тут как такового движения не было. Если бы стоп-лосс не переставлял, не фиксировался бы пораньше, через час-два закрылся бы в тот плюс, который изначально хотел. По АНТ взял пробой, как вы видите, из-за того, что перевернулся по PNL, не так все красиво смотрится, но чистыми с этой сделки получилось плюс 253 доллара. Ну и последнюю сделку, которую мы открывали, уже дневник, смотрю, более бодро грузит, вышли очень круто, скальперская чистая сделка, вот ребята, получился такой вот результат. Наконец-то я дошел до 5000 долларов. Как вы видели на видеоролике, я закончил 5022, походу, да, вот, 5022. И сейчас у меня немного на 20 долларов. Оказывается, вчера очень активно торговали люди, которые регистрировались по моей ссылке. Именно по моей ссылке вы получаете пожизненную скидку на 20%. Поэтому, кому это интересно, торговать со скидкой, переходите, потому что на скидках, вы посмотрите, сколько я просто на комиссии трячу. 41. Вот за эту неделю 130 6 долларов чисто на комиссии, поэтому если вы хотите экономить, переходите, забирайте вот ребята, всем большое спасибо за просмотр если видео для вас было полезным обязательно оставляйте свое мнение в комментариях пишите, что думаете по этому поводу обновлю страницу, чтобы ни у кого вопросов не возникало, также давайте э, покажу вам историю сделок, потому что ну, некоторым ребятам это надо им надо, чтобы как-то утвердиться, кого-то проконтролировать, пожалуйста э, сидите, контролируйте, также призываю вас подписаться на канал, тут много полезной информации, э, мало того что полезная, так она еще и настоящая. То есть без каких-либо там, я не знаю, у меня нет желания вас потянуть на какое-то обучение платное, чтобы вы мне там платили. Нет, у меня такого нет, это просто мой путь, поэтому приходите, оформляйте подписку, 100 тысяч не за горами. Э, всем большое спасибо еще раз, всем удачи, всем профита, всем счастья, всем пока. Чтобы, ну, диверсифицировать на всякий случай риск, чтобы диверсифицировать, чтобы, диверсиф... чтобы диверсифицировать, чтобы диверсифицировать, Дифи чтобы дивер... диверсифицировать.